За те, що ви з нами триває ефір громадської приймання, через друга частина корисні поради. Чи відчувало ви коли стан незрозумілої паніки? Коли вам бракує повітря, серце вискакує з грудей, а все тіло відчуває неймовірну слабкість? Якщо так, значить, ви знаєте, що таке панічний напад. Однак майже жоден з тих, хто переживав панічні напади, не знає, як слід діяти в такі моменти. Саме про це ми і поговоримо вже за мить. Психолог пан Максим Степанов сьогодні будет нам розповідати, как распознать панічний напад и как с ним бороться. Пане Максиму рада витати. Добрий день. Шанов лідачі, прошу двісті двадцять три нулі вісімдесят один. У цій частині ми сьогодні будемо розповідати, що ж таке панічні напади і яким чином можна їх подолати. Прошу вже долучатися до нашої розмови. Ми вже чекаємо не тільки всіх ваших запитань, але можливо ваших особистих історій, яким чином ви особисто долали панічні напади, панічні атаки, коли вони траплялися у вас. Долучайтеся. Ми вже чекаємо всіх ваших дзвінків. Двісті Пан три нолі вісімдесят один. Пане Максим, розпочати нашу розмову. Хочу ось такого питання. От ми омре в американских фильмах що там, что там, если начинается какой-то небольшой напад страху якогось, то там сразу начинает дыхать в какой-то паперовый пакет, и там говорят, давай, дыхай там 10 раз угу. глубже. Це Це Это оно? Это именно то, о чем мы сегодня говорим? Это одно из проявлений панических атак. Можно погасить действительно дыханием в пакет. Угу. Есть, человеком владевает невероятная паника, Причину он не осознает. да, То есть он сидел дома, смотрел телевизор, и вдруг он испытывает те ощущения, которые он испытывал бы, если бы он с парашютом прыгнул с самолета, например. То-то uh -huh. на... адреналину. Мгновенный выброс огромного количества адреналина, да? вдруг на, на почечнике почему-то. да, Он не знает, человек не знает, он этого не хотел, этого на... не заказывал. Да? Когда он на американских горках катается, он делает это для удовольствия. Uh -huh. Когда он лег спать, закрыл глаза, и вдруг ему хочется запрыгнуть на потолок, на, на стену, куда угодно, это вселяет еще больше ужас, да, потому что сразу мысли: я сошел с ума, со мной что-то не то, да, как мне да. помочь, да, то есть вот и эта лавина, и действительно дыхание в пакет может помочь, можно пользоваться действительно этим методом, почему? Потому что человек начинает от страха активно дышать. Mm -hmm. И это дыхание вызовет гипервентиляцию легких, начнет сводить руки, и еще ноги, еще, еще а, сильнее а, все ухудшится. Да. Поэтому действительно дыхание в пакет, оно немножко ограничивает прилив кислорода mm -hmm. в организм и ну, действительно немножко снизит от этот мы про мет методи того, каким чином с этим бороться, еще поговорим, но я хочу, чтобы вы разъяснили. Вот действительно, почему так складається, что у других странах, даже mm -hmm. мы же видим, что действительно у фільмах достаточно часто а, взагалі, цей метод чему для того, чтобы демонстративно показать, у других достаточно много людей информированы об этом да. начинают ликовать это. Да. У нас э, достаточно большая количество населения действительно имеет подобные угу. проблемы, однако даже не влияет на них. Почему? Я думаю, первая причина, в любом случае, которую люди озвучивают, если они уже решились озвучить, они, конечно, очень стесняются и боятся этого. И боятся признаться и себе, и окружающим, ну и, конечно, не дай бог, они боятся попасть в какие-то учреждения, занимающиеся наликовыми Да, на на да на совершенно веку. да. Поэтому просто люди говорят: ну, мне стало плохо, мне там что-то еще, мне там как-то закружилась голова. Uh -huh. Если бы у них было больше информации, если бы они хотя бы листовку получили об этом когда-то и сравнили свои симптомы uh -huh. с тем, что с ними с тем, что написано в этой листовке, то, конечно, бы они получили бы и информацию, и методы борьбы, лечения, и, конечно, mm -hmm. бы решили эту от, проблему часто говорят про те, что а, саме під час панического нападу відчуття какого-то раптового наближения, даже смерти, что вот человек начинает бояться, это всегда, это а, постоянный симптом? чи він может быть, может не быть? А, вот, если мы коснемся этого, мы перелетим на причины частично, Да, да действительно, конечно же, как правило, наверное, 99%, люди думают вообще, что это уже все То есть, ну вот это последние минуты их жизни. Потому что они сразу вспоминают всю информацию из фильмов, из шоу, из каких-то медицинских передач. Так, в груди давит, в ушах шум, зрение отказывает, руки-ноги сводит левый мизинчик зачесал, ну понятно, у меня инфаркт, инсульт, то есть, угу. и все. И, а этим еще усугубляют это состояние, естественно, и страхом, страх страх страхом смерти еще сильнее, то есть накручивают сами себя, и дальше оно просто лавинообразно идет. Угу. Мы продолжим далее про причины после телефонного звонка. Добрый день, слушаем вас, вы в эфире. Да, здравствуйте, с праздником Христос воскрес, вопрос конкретный. Вот все-таки, если говорить про факторы, вот, располагающиеся... Uh -huh. именно к возникновению панических настроений, страхов и стресса и так далее. То есть вот насколько у вас часто в практике встречаются случаи именно через генетическую предрасположенность, я имею в виду близких родственниками, оно передается с поколения в поколение. Это первый момент. Uh -huh. Вот насколько важно правильное воспитание, потому что иногда бывает уже родители стараются или чрезмерно требовать что-то в ребенка, или вот именно наоборот меньше uh -huh. уделяют воспитанию, насколько этот фактор тоже. Ну и последнее, вот если у семьи, например, есть, есть предположенность, и негативно дети воспринимают, что дети, или родители часто употребляют алкоголь или курят, они нервные из-за этого, насколько это тоже влияет, пожалуйста? Так, дуже дякую, ми у на воскрес, вдячний за запитання, прошу. Совершенно верно. Давайте по традиции с конца начну. Угу. Действительно, алкоголь, любые психоактивные вещества, любые отравляющие, что делают? Они, конечно, приводят к истощению физическому, психическому, эмоциональному организма. Да? То есть все то, что действует на нашу центральную нервную систему, конечно, ее... ну, то есть Выматывает. Выснаживает, да. Угу. Совершенно, так, наверное, так, выснаживает. Выматывает. И естественно, то есть, когда провода уже оголены, ну, замыканию произойти не трудно. То есть, действительно, конечно, это первый шаг на пути к избавлению от панических атак или к профилактике, или уже к лечению. Здоровый образ жизни. Что имеется в виду? Да, действительно, любые психоактивные алкоголь, там, отравляющие вещества. Кроме того, конечно же, такие яды, к которым мы привыкли, ну, типа курением угу. или стимуляторы кофе-чай, конечно, так снизить само. или хотя бы от, или отказаться, или хотя бы снизить, да, потому что, что имеется в виду, конечно, употребление кофе, особенно в каких-то чрезмерных количествах, вызывает тревожность в любом так. случае, руки дрожат, да, как-то зрение какое-то странное. Тут достаточно, ну, малейшей искры, да, для, для, для, для для возникновения панической атаки. То есть вдруг сердце не так застучало, все, дальше лавинообразно понеслось. Поэтому, конечно, просто здоровый образ жизни, просто спокойствие, ну, такое, какое можно сделать, да, режим вложиться вовремя, вставать вовремя. Mm -hmm. да? Но ну, если уже у вас постигла такая участь, уже нужно приложить усилия какие-то, да? И Вернетесь в, в русло жизни нормальной, да, и живите дальше уже, А пожалуйста. тут было у нашего дозвонювача запитание с того, Генетизм. каким же -то на детей взагалі да, це впливает? На, на детей. Значит, вот наука психосоматика, которая является отраслью и медицины, и психологии, Говорит о том, что есть 7 причин вообще всех психосоматических заболеваний, в том числе сравнение с эталоном, в том числе а родители в любом случае эталон для детей всегда, да, угу. как, как ни крути. Даже если ребенок ненавидит своих родителей, он все равно максимально повторяет его путь. Если, ну в основном, наверное, все-таки будет правильно сказать, что панические атаки у женщин больше проявлены, да, то есть угу. если у мамы были панические атаки. Вполне естественно, что девочка так запомнит, да, и потом, когда она достигнет того же возраста, когда были у мамы, она проявит их в себе, ну просто потому, чтобы, чтобы быть похожей на маму. Бессознательно, конечно, без Обязательно, да. Она не будет осознавать, только, конечно, подсознательно. Вот такая. Тобто причина. генетично действует а вплывая. Генетическое. Но ну, это было, наверное, морфическое что-то, да, угу. из, из разряда воспитания. Генетическая просто сам тип психики, сам тип нервной системы. Более активная, более реактивная, более какая-то. Просто б... все мы делимся на холериков, самвинников, угу, угу. да, и флегматиков. То есть, Понятно, что та нервная система, которую легче простимулировать и разжечь, да -да. а тем более, если человек подавляет в себе это, да, то, тот человек лучше среагирует, и если действительно такая в семье прослеживается линия, то да, можно ну, хотя бы вести какой-то соответствующий образ жизни, чтобы отталкиваться да. от примера родителей, понимать, что... Говорите у меня мае бути спокойное життя, нет, у меня має бути да. оно спокойное. Я еще раз хочу наголосить, мы говорим сьогодні про панічні напады, 223 Долучайтеся, пан Максима. а какие же причины, взагалі, того, что они стаются? Uh, смотрите, если уже у человека случилось это, мы сразу должны, uh, во-первых, конечно, органический фактор... Четко отследите. То есть обязательно на обследование к врачу. Без Никаких разговоров не Зазвучие может быть. люди идут до кардиолога. Да, хотя бы. Идите к кардиологу, он говорит как у космонавта. Супер, давление, как у космонавта. Угу. Там, ну, сейчас уже доступно МРТ, да, посмотрели. Все как у космонавта, но приступы есть. Тогда отлично, тогда можно уже работать психологом. Но просто не, не нужно вот так вот отбрасывать людей в белых халатах, да, потому что именно люди, которые страдают таким, мы уже говорили, они боятся угу. попасть в эту систему, да, боятся, что их будут лечить в каких-то там странных учреждениях, так они так. хотели бы избежать любых контактов с врачами. Але все-таки хотя будь-якого лекаря в целом. мы если... Да, потому что может быть гормональный фон совсем не тот. Да? Может быть эндокринная система неправильно работает, выбрасывается этот адреналин вот по каким причинам. Да, Может воспаление, может быть опухоль, может быть что-то еще. Причина не психологическая совершенно. Конечно, надо к врачу в первую очередь. То есть это все непсихологические да, причины, да. а потом уже действительно разбираться. Да, тогда разбираться. То есть это первый шаг был. Второй уже смотрим. Действительно, значит, если это какой-то неподобающий образ жизни, психическая, эмоциональная... и физическое... серьезное. Постоянная нагрузка, какая-то там работа в трех смены, очень стрессовая. Значит, ну тут можно работать, да, то есть можно просто профилактически поменять образ жизни и уже пошли улучшения, да? Угу. Или если мы хотим... И даже вот, если будет интересно, я расскажу, как вот справиться даже без похода к психологу, как можно, ну вот, побороть, понести. Так, да? обязательно проциповорома, давайте угу. послушаем и запитание. Добрый день, вы в эфире. Еще вітання. Мне интересно, власне, є така есть такая теория, что люди поделяются как минимум на три категории. Это первая категория разумный, вторая мудрый, а третья безумный. чем они отличаются? у вас не? ничего плохого не говорить, то есть поважати опонента, оппонента, хотя в середине свої какие-то свои страхи. Панічні напади тримати в собі, як mm -hmm. кажуть, притримувати да. мудрий. Намагається бороться з панічними настроями на рівні думок, помислів, тобто навіть не допускати, щоб вони рої роїлися, тобто рубати на корню. А безумний все, що йому приходить на думку, він висловлює. И таким чином. Э, Залишается и... трех. <laughs> Просто не впадает в эту ситуацию. Так, пошли. Дякуймо uh -huh. дуже. Зрозумели суть вашего запитання. вам дякую за дзвонок. Еще раз нагадаю, прошу, мы говорим сегодня про паничные напады. 223 Долучайтеся с вашими запитаннями до нашей розмови. Прошу. Uh, конечно, нельзя не согласиться с телезрителем, который звонил. Uh, в первую очередь, подавленные эмоции, uh, мысли, uh -huh. отношения, желания они, конечно, и являются... То есть мы пришли к внутреннему конфликту. Да, человек живет в внутреннем конфликте круглосуточно. Кому-то что-то не сказал, кому-то не высказал свою точку зрения. Да, где-то себя не защитил, где-то себя не предал. Вечером он перед сном лежит, себя накручивает. Ну, атака обеспечена. Фундамент да, да. загальный. То есть он живет в стрессе. Да? Угу. А реакция на стресс у человека. Три реакции. Ну Всем, наверное, известно, делись или беги. Да? Но на самом деле есть самое еще, еще первое, замри. Да? Если мы что-то пугаемся, мы, первая реакция остановиться Так. и сделать вид, что ты невидимый. Да? И потом уже только э, беги, и потом уже э, делись. Да? И точно так же устроен сам приступ панической атаки. То есть человек идет по улице, и вдруг у него что-то кольнуло, и он, о боже, это С начинается. Да, он замирает, у него расширяется зрачок. Все, пошел адреналин, пошло, значит, вот uh -huh. гиперфункция подпочников. Да, но он не в драке, на него никто не нападал, да, и он не понимает вообще, но что с да, этим делать, что ты? с этим стрессом делать. И вот как раз один из способов самопомощи, который самый-самый легкий, который может сделать каждый, но если вы уже сходили к врачу и исключили органическую причину, угу. прожить эту паническую атаку, не сопротивляясь, то есть не, не доставая лекарств там каких-то успокоительных, да, и сумочки, не выходя из вагона метро, в котором случился угу. приступ, не покидая очередь в супермаркете, из которой, ну, просто хочется не то, чтобы убежать, просто хочется исчезнуть оттуда, прожить э, этот приступ до конца. То есть знаете, это похоже на хулиганов, которые на улице подходят и хотят напасть, да, и вот от них хочется убежать, а нужно пойти в атаку на них. Угу. Что, что это, вы мне? То есть точно так же приступу сказать, ага, при... ну давай, я давно не катался на американских горках, я вообще никогда не прыгал с паршютом, я хочу это пережить вот здесь я красу, и сейчас. И да, и вот я сейчас получу эту дозу, эту порцию. Что интересно, чем как бы вот, ну я вот я жду я следующую волну этой атаки. И они почему-то рассасываются, потому что я уже взял контроль в свои руки. Угу. Я не убегаю, не накручиваю себя, не усиливаю эту лавину. А просто принимаю. Да, я принимаю, первый шаг, да, принять. О, у меня приступ, супер, что мы будем с этим делать? Отлично, сейчас я получу удовольствие. И дальше я 100% хочу пережить, 150% хочу пережить этого угу. приступа, 200% приступа пережить, и... Действительно, он не, он не будет, Но ну, если вы новичок в этом, да, если вы только начинаете бороться, он пройдет намного мягче, спокойней, короче, намного короче. Если так, он у вас, может, час занимает приступ, да, то до нескольких минут он... То есть, может, здесь на годы, но первые да. разы люди не могут Мне кажется, что это стандарт где-то около часа, да. Так. И... Правда... Закончить. Так, так прошу. Да, зачем закончить? Чем же закончить? Да. И вот вы закончили это, ну вот все, вроде становится лучше, лучше, лучше. Угу. Да? То есть самый, самый пик пережили и немножко лучше, лучше, лучше. И тут очень важно сделать вот то, что делал с собачками наш великий. Физиолог, который рефлекс условный, безусловный открыл, да? То есть создать условный рефлекс на паническую атаку. После панической когда она немножко отходит, подумать о чем-то хорошем, о чем-то прекрасном. Лучше всего о любимом человеке, животном, еде, что -то, что то, что очень приятно, да, и мы, получается, как в НЛП говорят, заекарим, за да, то есть мы на этот страх, на вот это неприятное чувство наложим что-то хорошее, приятное, радующее нас. Угу. поэтому они еще быстрее будут проходить приступы, да, то есть если меня напугали, но оказывается это всего лишь выстрел шампанского или хлопушки, а, ну супер, это праздник, оказывается, это не выстрел, да, угу. таким образом с каждым разом приступы будут тише, тише, тише, отходить, отходить, отходить, это вот в режиме самопомощи может сделать любой человек. Главное, чтобы действительно найти в себе силы для того, чтобы первый Это раз... метод для сильных и смелых, но так. можно сходить к психологу, психотерапевту, и я... Так, и, ну, прежде всего, действительно самостоятельно нужно найти в себе силы для того, чтобы действительно побороть вот такой напад. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Хочу у гостя спросить. Скажите, пожалуйста, вот если человек знает о какой-либо своей фобии, боязни чего-либо, вот, например, он некомфортно себя чувствует в закрытом пространстве, лит, самолет и так далее. Вот в такой ситуации, вот на фоне фобии, может ли развиться паническая атака? Тут природа одна, или, ну, есть ли тут связь, или это совершенно разные, как говорится, механизмы? Спасибо. Дуже дякуймо, ему за дзвенок. Я еще раз нагадаю, говорим сьогодні про панічні напади. Будь ласка, долучайтесь 223-081 и запитайте ваших чекаемо и ваших особистых историй на эту тему. Прошу. Очень верно подметила телезрительница. Есть ли связь между паническими атаками и фобией? На самом деле паническая атака это тоже фобия. Угу. Только мы боимся в панической атаке ни котика, ни, ни какого-то ни преступника, ни замкнутого пространства, а человек боится страха вот смешно звучит, страх страха, да, то есть человек, э, вот у него первые мысли, когда он услышал, что что-то с ним происходит, какой-то шум ушах, какой-то там стук сердца, он начинает бояться. О боже, сейчас начнется, да, то есть он боится просто своего состояния, он знает, что ничего с ним не произойдет, потому что сто раз уже у него этот был приступ, угу. он не упадет, его не заберет скоро, он ничего не испортит, он не останется без сознания лежать на улице, но сам пережить сам вот этот период, когда его будет очень некомфортно, угу. э, он не хочет, и всеми путями упирается, как вот кот, которого несут мыть ванну, да, он, он упирается и делает все, чтобы не пережить этого. И фобия, она, она точно так же, да, но фобии мы хотя бы понимаем, что является да раздражителем. Причина. Да, есть, есть какая-то причина, то есть и Если окунуться, вот отличный пример, потому что на фобиях можно понять, как развивается и паническая атака, истинная ее природа. Да? То есть в режиме самопомощи мы поняли, как с ней да, так, разбираться. Так, а, фундаментально. а, а как, да, как фундаментально? решить вопрос раз и навсегда? Значит, если а, есть боязнь какого-то животного, uh -huh. к примеру. Скорее всего, что когда-то в детстве, и мы не осознаем это, если бы осознавали, понимали причину, и проблемы бы не были. Uh -huh. там, да? То есть а, напугал кот. Пропустимо. Например, да. Человек боится собак, его напугала собака, боится воды, он или тонул, или, может, даже фильм смотрел, как кто-то тонул. Даже по телевизору, и в каком-то возрасте двух лет, и он не осознает, он не помнит. И, ну, сколько бы мы не выпрашивали, не может. И только, да, визит к психологу-психотерапевту позволяет вот техникой регрессии, то есть погружением в прошлое, да, угу. в личную историю жизни этого человека, дойти до того момента, и он действительно вспомнит да, действительно, был такой момент, мама носила меня, вот я был там грудничком, угу. не с кем было оставить, и мама пошла в кино, и это был фильм про Маугли, это я пример рассказываю про Маугли или про Тарзана, и выскочила пантера в экран, и, ну, в общем, очень напугала, да, то есть такой специальный был шокирующий кадр, так -так. вот, и после этого женщина... В 24 года обращается с тем, что у нее панические атаки. Первый раз она была в гостях у подруги, просто кофе пили. Второй раз она на пляж шла. И в третий раз э, что-то там приехала с супермаркета, разгружала продукты. После чего это стало хроникой, просто нормой. Несколько лет лечения у врачей угу. ничего не дали. В этой возрастной регрессии вышли на вот этот фильм про Тарзана или Маукли, где Пантера выскочила. Дали вы что было дальше? Оказалось, что первый раз, когда она пила кофе у подруги, ей запрыгнул кот на колени. Mm -hmm. Она этого не ожидала. Вот в чем фишка. Да? Она не боится котов. Она нормальных не может. Просто Просто да, ни с того ни ничего. И это кот. Второй раз э, они шли на пляж, перебежала кошка, ну, выскочила из за угла тоже. Неожиданно. И третий раз она там что-то выгружала продукты, сделала шаг назад, оказывается, сзади кот сидел. делает. Три раза напугала. Получается что? Как устроена и паническая атака, и фобия. произошел когда-то в прошлом, очень давно напугавший эпизод, угу. который подсознание очень хорошо запомнила. Все следующие встречи с этим раздражителем, с этим котиком, собачкой или ванной план они только усиливают с каждым днем тот страх, и когда-то произойдет вот тот последний раз. А еще, тем более, если оно усугублено э, вот таким изнуряющим образом жизни. Якщо на фоне стресса, стресс, на стресс, фоне, да, отравляющие вещества, да. То есть тогда это будет более проявлено, более явно, более четко. Угу. Вот, ну, способ один, идти в то прошлое, и там... Действительно, найти эту причину. Да, найти причину и проработать А вот я хочу, чтобы вы рассказали, вот действительно, на 24-го года, а кто эти люди, которые наиболее всего сейчас, взагалі, mm -hmm. э, подвержены ось этим паническим нападом? Чи можно визначити какую-то категорию? Можно, да. Ну, вот это где-то примерно такого возраста люди, может, чуть-чуть еще чуть-чуть постарше. Это какой-то такой вот возрастной кризис, период социализации, когда уже не школьник, не студент, а немножко позже, когда очень много каких-то жизненных стрессов, ну а главной ответственности наваливается на человека, угу. и он не очень хорошо понимает свою роль. У людей постарше, следующий где-то лет в 35, да, следующая категория. Начинается. да, Когда они вроде и на работе, вроде и социализированы, но они перестают понимать, зачем они живут. Да? Вот mm -hmm. тут уже действительно нужна работа с психологом, с психотерапевтом, чтобы правильно их писать, э, почему мы говорили, да, боясь смерти. Вот эти люди, они почему настолько боятся смерти, когда мы с ними начинаем разговаривать, они говорят, а я ничего еще не сделал, я, mm -hmm. не, я особо и не живу, я никто. Я закончил институт и хожу на работу. Поэтому для него... Любое упоминание о смерти, любой фильм, любые похороны Це у знакомых, это уже, пани... фактор уже фактор для паники, потому что он понимает, что и его жизнь не вечна, а он все еще никто. Mm -hmm. А насколько часто панические напады вообще сопровождают люди, если уже началась действительно такая проблема? Ой, если такая проблема ну, началась... то, то там, раз на месяц, Нет, раз на пиво каждый, каждый день и несколько раз в день. То есть, действительно, что дня может доходить? Ну, скорее всего, что это будет каждый день, скорее всего, да. Вот на вашу точку зрения, из тех людей, которые вообще не звертаються до специалистов, и вообще даже не думают про том, что это может быть проблемой, какая количество этих людей вообще среди всего населения нашей страны? Я думаю, что они понимают, что это очень большая проблема в жизни. Они понятия не имеют, что с этим можно бороться, это можно устранить. Угу. То есть, мне же говорят, что они видели даже на родителях, ну, у мамы были панические атаки, ну, потом переросла, да, уже просто сильно. Мне это больше половины населения нашей Украины, чем меньше. Кто страдает этим? Так, так. Нет, я думаю, что половины, наверное, нет, потому что. Ну, это действительно довольно серьезное тревожное расстройство, то есть люди же не выходят из дома при этом, да, угу. они ведь не, не ходят в магазины, так жить нельзя. Поэтому, если бы их было настолько много, мы бы это узнали очень Знаю, сильно об этом, да. Так, дякую дуже, у нас есть еще запитання. Добрый день в эфире. Добрый день. Добрый день, прошу, будь ласка, говорите в прямом эфире. Так, вы нас чуете? Так, прошу. Ви меня слышите? Так, так. Как можно взглядаться с психологом с этим? Так, говорите, вы уже спелкуетесь с психологом. Ой, скажите громче, пану чую. Вы скажите нам ваши вопросы. Вопросы. Ну, у меня в сына такие проблемы. Он лечится психологом. Уже угу. несколько лет, а толку никакого нема. Может попасться до другого человека. Так, спасибо. А скажите, сколько лет сына? Сыну 35 лет. А сколько он жалеюется? Два раза. Вин в роке четыре. Так. Диакоиму Вот как раз мы с тобой не что 35 лет как раз. Ну да. Все. Все по учебнику. Угу. Я как раз твой фактор. Ну. Э, а каких-то каких-то да, каких особых советов э, я не затрудняюсь давать, потому что ну как можно по телефону совета давать. Человек ходит к специалисту, он наблюдается, да. То есть э, медицинскую причину исключить. Да, психо, с психологическими работать. Если вдруг есть у вас какое-то вот внутреннее понимание, что, ну, может, почему бы не попробовать у кого-то другого, да, то есть, ну, один специалист хорошо, почему? Наверное, все-таки стоит обратить внимание на того, кто работает с фобиями, то, mm -hmm. к чему мы сегодня и пришли, да, потому что психологов много, психотерапевтов много, работает ли он с фобией, да, работает ли он со страхом страха. Потому что о смысле жизни можно говорить долго, очень. Так, но да. понимаете, действительно, что Да, говорим... работает ли он действительно с этими... Ну и может быть действительно стоит попробовать какого-то другого специалиста или ну, вот в режиме самопомощи. Так, самостоятельно. Главное, на... действительно, вот я хочу уже такой... действительно сделать из нашей разговора. Не бояться своему страху подавиться в очи. Сам, Да, вот самый-самый-самый главный урок, самое главное, что нужно знать всем страдающим паническим атакам, Нельзя не умереть, не ни пострадать, ни, никак пострадать от панической атаки. Если, конечно, вы уже сходили к врачу, исключили медицинскую uh -huh. фактор, да, медицинские причины. Этот ужасный страх не сделает ничего. Если мы знаем, что он не сделает ничего, мы получили огромную власть над ним. Да? Мы дальше мы можем экспериментировать, дальше мы можем пробовать различные... Так, методы. и далее же можем самостоятельно да. контролировать да. власть на да. жизнь. Пан Максим, вам за розмову. Дякую, спасибо за разговор. Я очень благодарю, что вы сегодня до нас завітали. Вам. Я напоминаю, что сегодня про панические напады нам рассказывал психолог пан Максим Степанов. На этом фінішуємо финишируем поради. Далі Далее выпуск СТН, а после него депутатское принятие, до которого сегодня заветает депутат Киевской и ради пан Олег Бондарчук. Будем говорить про матауше Чепівського району нашого міста це буде дійсно цікаво то тож не примикайте